Здравствуйте! Старый, новый, знакомый на повестке дня. Добрый день сегодня. мы же, понятно какие. И Фишер, естественно. Вот. В новой его версии. Хотя я не очень знаю, что там поменялось, но говорят, что поменялось. Вот. И... Что могу сказать, могу сказать, могу сказать. Могу сказать, что лыжа мне понравилась и не понравилась одновременно. Значит, понравилась она мне в длинном повороте, в цепкости, в хваткости и, в принципе, в, в отработке ударов ноги, неровности, дымфирмании, назовем это так. И не понравилась она мне в коротком повороте, вообще никак. И еще она мне не понравилась в сочетании перехода от короткого поворота к длинному повороту. Оно просто вот как-то там пропасть вообще. Она там отсутствует наглухо вообще. То есть. Значит, по порядку теперь. Как бы, лыжа жесткая, лыжа цеплючая, лыжа ровная, Вот, по своему, по своему канту она цепляется вообще люто. Люто за траекторию, люто за снег, вообще за все. То есть, вот хотите поперек, она жестко а, вообще зубами просто вгрызается. Хотите вдоль, она отлично держит дугу на любой жесткости склона. При этом, если вы уже ее зацепили пошли на ней, она дубасит, дубасит, все отлично фигачит. Вот, основной стиль этой лыжи – это скорость, скоростное врезанное продольное видение. Вот, в нем она прекрасна, вот вообще, к ней вообще базара нет. Вот. Катанию в стиле гиганта, вот вообще ни одного наговора нет. Вообще ничего не скажу плохо, отлично работает, динамично. Держится за любое качество склона Там каша, не каша, малаша, вообще пофиг Фигачивает вообще как по рельсам Вот все четко, рельсы ровные, прямые Комфортные вообще Супер, просто динамичная Выстреливает из поворота, как пулемет Просто вообще, все отлично Но, если она сорвалась у вас В этот момент с траектории, то во-первых, этот срыв, он очень резкий и дискомфортный. Во-вторых, она возвращаться в цепкость, она не очень хочет. То есть, ее нужно зарезать с начала поворота. Вот, то есть, вам нужно, если вы слетели уже, да, то есть стабилизировать как-то ее, и через новый поворот пытаться, ну, как бы уходить в стабильность, в контроль. Она уйдет, но вот таким вот непростым путем. То есть так вот, чтобы потеряли хватку, и тут же в нее, там, пролетев чуть-чуть, там, на потере контроля вернулись, мягко, при этом без удара в ноги, вот с этой лыжи не будет. Вот. На без ходов, без ходов она вообще абсолютно, как бы, непоморотлива. Она не хочет, как бы, маневрировать, она не хочет проваливаться в короткий поворот, не хочет в него входить, вот, ее при, приходится впихивать, при том приходится впихивать и загрузкой носа, который достаточно упругий, как бы, вот, все то, что работало в ней на скорости, тут начинает работать против вас, и вот, то, то, что вам приносило кайф <смех> в длинной дуге, здесь становится вашим врагом. При этом врагом серьезным, то есть вам нужно слышать, как бы реально воевать и биться. Вот. И если вы не готовы исключить из своего катания, там короткое маневрирование легкое, или там, если вы не готовы работать на скорости, при этом о какой скорости мы говорим? Мы говорим о скорости 22-24 метра Вот если эта скорость не ваша, то вообще забудьте Вообще просто все забудьте Это лыжи не ваша. Если вы там катаетесь, где-то где вам встречаются какие-то узкие места там, С какими-то из... сложными рельефами Где там какие-то контур уклоны Типа хавпайпы какие-то То вот как бы наверное вот вообще не ваша лыжа Если тем более вы при этом И технически не очень там, может быть готовы к этому вот это вообще не ваше. Если вы начинающий лыжник, это вообще не ваша лыжа. Если вы начинающий фрирайдер, это не ваша лыжа, потому что вы просто с ней ну, не справитесь. Вы не сможете прогрессировать, вы будете с ней биться, бороться. Как бы, да? То есть начинающему фрирайдеру важен контроль скорости, там, траектории, легкость управления. Здесь этого не будет. То есть это отличный вариант, это отличный вариант. Отличный вариант. Вот действительно отличный для умеющих кататься, для людей с хорошей трассовой подготовкой, для людей хорошо ходящими, там, гигант. Ну, я не имею в виду, там, именно вешки, я имею в виду технично, технически, то есть люди, которые, у которых трассовые лыжи, там, 180-185, ростовками, да, которых радиус, там, 23-24 метра вообще не пугает, вообще, это их, их родная песня. Вот этим людям, вот это, если при этом эти люди катаются в каких-то, действительно, больших горах, и там, хелиски, там, где вот ты приехал, и перед тобой поле, либо там люди, которые могут себе позволить, там, я не знаю, пойти на Чигет, покататься, приехать там на две недели, кататься только в хороший снег, когда ты приходишь на юга, и там вот перед тобой плита лежит там с утра, и ты на ней там любым радиусом можешь, как бы, зная рельеф и зная дорожку, как бы фигащий. Да? Вот, вот это вариант вообще шикарный, в таком варианте, да, чума. Все остальное скорее нет, поэтому вот как бы лыжа, она очень двойственная такая. Я бы сказал так, эта лыжа, она абсолютно не универсальна, это хороший инструмент узконаправленного действия, такой профессиональный, который вот определенному роду хорошо катающий лыжник подходит, всем остальным как бы нет вообще. Вот в принципе все, что могу сказать про эту лыжу. Она не, вот, не сильно поменялась в прошлых лет, она такой и была, но сейчас вот как бы я вот конкретизирую ее местоположение во всей цепочке лыж. Все, ставим лайки, подписываемся, пока.